Дэн Тетрис справа! Блять. Ой, блять. а а О боже! бля окей. Так, выход за Ладно! Ребят, ну что, добро пожаловать уже на одиннадцатую серию. Кейсера на прокачке уже 11 серия пошла, да Не думал, что так долго Все это продлится, но пока что Мы потихоньку продолжаем Двигаться По крайней мере, я надеюсь, что мы продолжаем Двигаться, потому что как-то долго мы стоим на месте На одном и том же ранге Вот Что же Сегодня у нас три начнется, стало то, что мы будем играть Ну, то есть, как обычно Дэдом Будет играть на Мираже, но при этом Одну единственную первую игру я буду Uh, как бы ему помогать и говорить, что нужно сделать там в той или иной ситуации, но кроме класс ситуации попробуй зайти с Медавского Некста на Афглен. Mm. Mm. Mm. Ну если у тебя парни поют носи. Вот что-то Я же понял, так. флешку кинуть. Какая флешка, Дэн? Вот а типа если пушил бы, он бы уже был. Мед? Я уже тебе сказал, отойти лучше. Допикался. У тебя 30 хп, какой смысл идти пикать? Ты дал опыт на меде. Да я думал, что флешка кинуть. Ч так Тебе надо не думать, как сыграть наверняка типа ради фрага, а... Играть так, чтобы точно не умереть и помочь своей команде. Так, ну ладно. Типа идут выбивать. Но... Прыгали. Как бы, самое главное, это потом идти на шефте в хаосе. вы прыгали на машине, но самое главное на шефте потом идти. Смотри, попробую сыграть через underground и пойти в коннектор. Ну, соответственно, аккуратно пройти. Скорее всего, окне будут. Оп. Нет, ладно, окей. Вс, можешь проходить по-быстрому. Тип, скорее всего, будет на голове. Ох, <звук> А, бля. Батя такой блин. А пока сейчас на месте Дэна пикнул бы яму. Но... <звук> Это не для Дэна. на, ради разнообразия. Ну что, яму пипнешь? Только не выходи прям полностью. Не кидай флешку. А, ты все таймики уже просрал. Я не кидал. Вс, уйди. Куда я что Я сказал уйти! А? -а, -а! Уйти, не отсвязь, здесь не урну. Ладно, пущайте мейт, вс. Брат убил, нормально. Ты чувствуешь, когда на север даже бот-то. Вот это на угроза. Попробуй занять меня сейчас. Потом заграть его через коннектор. А, ничего лучше. Блять, как это работает, блядь? Опа. Ну, так. Ладно. Я сейчас так. Ты вам Ладно, дайте Сейчас будет, может быть, <свят> ну ладно. СГ, ага. У тебя калаши валяются на видео, возьми калаши. Сейчас и нет у сейчас нет <свят> клип. А то уходим 4. Одного ты убил. Я как с калаши хотел вс. Ты Интересно, что в этот момент с Деном в голове происходит? В такой ситуации прям. Иди-ка, а играю на шорте. Я попытаюсь в медиа. Раз, если у кого-то услышишь... Когда будешь проходить на шорт и отдыхался, то возвращайся не ЛБ. Шорта, блять, Ден! Но, бля, как мне быстрее на шорт идти. Вот сюда я иду. Такой ля-ля-ля-ля-ля... бля. Б, шорта. Ааааа! Сауди, уйди, уйди, все, уйди Вообще из уйди С нижней стороны контроль лучше Просто встань Коннектор слева блять, ты Тоже будет теперь Сыграй сейчас на Б Иди на Б, на шорт если кого-то услышал в хаосе, идешь на бэк давай, давай, Если давай, никого давай. не услышал, идешь на шаг дальше и помогаешь типам в миде. Андерстэнк? Да. Отлично. Нихуя не андерстенд, ну ты похуй! Я вообще без понятия, что это такое. Это проход с меда на бэ. Отлично, все, а уйди, ваш... уйди, блядь, за плэнт. Призрядись. Пока Дэн да, да, не наорёшь, он хуй поймет, блядь, что надо сделать. А. по хаосу. Дэн, в пленте ТИП! Не ори, блин. Так... Не ори, я, я... говорю, в пленте ТИП в пленте. Дэну по барабану, он всё равно идет с kitchen. Ладно, походу такой метод игры не работает, окей. Речку. Да ёпт, Блё, понимали, маневрот, ну его но ты же слышал его, блядь. А -а -а. не возьмет, потому что у него двадцать хп. Так, а, а попробуй. Давай. Как бы, как бы я не понимаю людей. Так, ты выстрелил семь пуль из 30 из калаша. Тебе, блидь, 23 пули не хватит, чтобы, блять убить типа в упоре. Стань за плант. И чекай шорт. О! Так, слышу. Блять. Ты, ты, ты, ты слышишь, что, что ты туда-сюда прицелом можешь? Я пытаюсь понять, откуда, блин, идет. тут слышу. Я, Я чувствую, кто -то... что кто-то справа, ну. Но... Ну вот справа. У нас какое расположение? Бехаус. Вот. Только вот этого. Если не убил. Ну если бы ты смотрел, возможно убил. Возможно. Вот элемент возможно надо исключить только. Фу, слава тебе, Господи. Вот На, на шортах. кровь ну, а, это была. хорош. как мы выиграли. Важным. Как же это было сложно.